Сейчас мы обратимся к некоторым настройкам печати локальной сметы с целью выполнить особые требования к оформлению отчетных документов. Вот рабочая локальная смета на ремонтные работы. Она выполнена по единичным расценкам ФР-2001. В заголовке сметы установлен флажок «Ремонтная смета». Это значит, что к расценкам сметы, которые выбраны из сборников на строительные работы, применен так называемый ремонтный коэффициент. Как это увидеть в строках сметы? Обратите внимание, строки, в которых применен ремонтный коэффициент, отмечены вертикальным синим маркером. Если навести курсор на этот маркер, то всплывает подсказка, что это за коэффициенты. Более подробную информацию мы получим, если откроем специальную группу столбцов под названием расчет. Вот, пожалуйста, для ремонтной поправки введен отдельный столбец с шифром R. Если коэффициенты применены, отображается флажок. Обратите внимание, в расценках из группы FRR флажок отсутствует. В расценках из группы FR флажок автоматически установлен. При печати локальной сметы требуется документировать эту поправку то есть указать ссылку на нормативный документ и значение коэффициентов. Выходим в печать и сразу нажимаю просмотр. В расценках где применен ремонтный коэффициент печатается ссылка на пункт 4.7 35 МДС и величина этих коэффициентов. Однако мы знаем, что в 2019 году была утверждена методика по применению единичных расценок и будет правильным сослаться на положение именно этой методики. Как это сделать? В главном окне системы в меню Сервис выбираю пункт Настройки. Здесь есть специальный раздел Печать. Активно вкладка Обоснование ремонтной поправки. Обратите внимание что сейчас у меня здесь указана ссылка именно на 35 МДС. Введу новое обоснование ремонтной поправки. Скопирую это и в остальные строчки. Окей. Вернусь к исходной локальной смете и выполню печать. Обратите внимание, ссылка на документ изменилась. Подведем итог. Мы познакомились с инструментом, который предназначен для документирования ремонтной поправки. Проверьте настройки своего экземпляра А0. При необходимости внесите изменения. Как вы убедились, это несложно. Не откладывайте на потом. Это повысит качество оформления ваших документов. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.